Что ты чувствуешь, когда произносишь слово «Я»? Можешь ли ты принять решение? Кем ты будешь? Где? И с кем? Просто решить. И с этой точки отправиться в путь. В путь с множеством невероятных остановок. Да, требуется время, чтобы быть готовым, но мы заслуживаем этого. Самый главный подарок в нашей жизни ⁇ это возможность исследовать. Я гарантирую, что эти исследования приведут тебя в места, которые буквально поразят тебя. Мы заслуживаем всего этого. Наша жизнь заслуживает этого. Я не знаю, какие у вас мечты, но я знаю, что жизнь внутри каждого из нас. И мы часто ее не слышим. И нам надо делать что-то, чтобы меняться. Ни один из будущих дней не будет таким же, как сегодняшний. Если есть желание, путь можно создать из ниоткуда. А единственный, самый настоящий и необходимый нам транспорт — это наше тело, которое будет вести нас по дороге под названием Жизнь. Я не хочу прожить жизнь и в конце сожалеть, что я не жил-то по-настоящему. Я не хочу сожалеть не о том, что сделал, а о том, чего не сделал. О возможностях, которые не использовал. мечтах который не осуществил кто это строил ну это же тролль строил а вон там вот маленький видишь у него пещерка вот смотри зачем мы существуем жизнь не для того чтобы только работать и ждать уикендов, чтобы не работать, а потом ждать понедельников, чтобы не хотеть работать. Нет. Вы знаете, мой отец работал в авиации. Ему приходилось постоянно летать. Я как-то еще ребенком. Пришел к нему и говорю, пап, ты постоянно летаешь, но ведь это же так опасно. На что он мне ответил, ты знаешь, для самолета, летчиков, экипажа гораздо опаснее, когда самолет не летает. Мы должны делать то, чему предназначено. Мы должны быть там, где хотим. И, возможно, самая грустная вещь жить на земле, не видя, что вокруг. Был дан подарок под названием жизнь. Не надо его тратить впустую. Нужно использовать каждый его момент. И чем больше таких моментов мы будем использовать, тем больше будем знать не только себя, но и целый мир.